Мис Татарстан, кстати, студентка Казанского федерального. Смотри, До финала остаются считанные дни. Кто же станет носить титул Мисс а Казанский что, федеральный и университет и гай, 2017, гай, узнаем 3 марта. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.